Здарова, зрители психфака Немиркин! Огромное спасибо за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам совершить еще одно путешествие по дорожке повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Фальшивые друзья, скорее всего, вы о них слышали. В худшем случае вы с ними сталкивались. Они скрываются в тени, ожидая, когда их очередная жертва вырвется на свободу. Почему они такие фальшивые? Что они надеются получить? Почему они всегда пробираются в вашу жизнь, чтобы с улыбкой разорвать вас на части? И это то, о чем вы, возможно, спрашивали себя, если сталкивались с фальшивым другом. Потому что, давайте признаем, нам не нужны фальшивые друзья в нашей жизни. Чтобы защитить себя от боли и драмы, вот несколько признаков, по которым можно определить, есть ли у вас фальшивый друг. Первое. Они обожают сплетни и драмы. Люди, которые любят постоянно сплетничать, не всегда являются лучшими друзьями. Если они только и делают, что сплетничают с вами. Когда вы проводите с ними время, возможно, что-то происходит. Дело в том, как узнать, сплетничают ли они о вас. Сплетни могут быть очень негативными и истощающими. А если они только и делают, что сплетничают, причем постоянно, то это негативное поведение вокруг вас, постоянно. Сплетни могут быть даже формой агрессии в отношениях, которые представляют собой поведение, похожее на издевательство, и в итоге не приносят ничего, кроме неприятностей. Второе. Они говорят о вас плохо за вашей спиной. Говоря о сплетнях, помните, мы упоминали, что вы можете никогда не узнать, сплетничают ли о вас. Оказывается, вполне вероятно, что они просто говорят о вас плохо за вашей спиной. Скорее всего, они просто используют вас для манипуляций в поисках сплетен. Вы никогда не можете знать. Если вы узнаете, что они действительно говорят о вас в негативном свете со своими друзьями, лучше просто отпустите этого друга. Номер три. Вы постоянно ловите их на лжи. Давайте повторим это вместе, постоянно. Я говорю серьезно. Патологические лжецы бегают по полям в ожидании следующей жертвы. Настоящие друзья говорят вам правду, потому что они ваши друзья и в конечном итоге хотят вам помочь. Я имею в виду, что ваш лучший друг, скорее всего, скажет вам, что блюдо, которое вы приготовили, на вкус немного смешное, потому что это просто честный отзыв, верно? Даже если они знают, что правда не очень приятно, они говорят ее так, что она не кажется такой уж плохой. Но ваши фальшивые друзья просто хотят сочувствия и внимания, и они сделают все возможное, чтобы получить это внимание, даже солгут. Они могут быть абсолютно странными и случайными лжецами, при этом убеждая вас, что они не стали бы о таких вещах, потому что они ваши друзья. Да, верно. Номер четыре. Это всегда про них, и они просто эгоисты. Когда ваш так называемый друг, всегда заботится только о себе. Когда вы оба вместе, это может быть нормальным в некоторых ситуациях, но не в том случае, если это хороший друг. Они не должны просто сбегать без вас. Они должны всегда думать о своих друзьях, если они с ними. А если они все время эгоистичны, это не только негативно, но и просто некрасиво. Поэтому, если вы находитесь с другом, а он думает только о себе, не спрашивая вас, не думая о ваших чувствах и потребностях, вам стоит дважды подумать о том, хороший ли он друг. Пятое, они чрезвычайно критичны по отношению к вам. Это платье делает тебя такой уродливой. Я просто честен. Разве я так сказала? Просто шучу. Боже, ты такая чувствительная, я не это имела в виду. Вы можете представить себе такого друга? Некоторые друзья будут очень критично относиться к своим друзьям, потому что они не совсем твои друзья. Существует тонкая грань между честностью и критикой. Честность не заставляет вас сомневаться в себе и не ставит крест. Критика же может заставить вас чувствовать стыд и неуверенность в себе. Им все равно, если они причиняют вам боль, потому что они никогда не заботились о вас в первую очередь. Ваши друзья не должны быть вашими самыми большими критиками. Они должны быть вашими самыми большими поклонниками. Номер шесть. Они ревнуют. Слышали ли вы о френдах? Фальшивые друзья могут сильно ревновать к человеку, с которым они притворяются друзьями. Дело в том, что в глубине души вы можете им нравиться, но из-за своей ревности они могут возненавидеть вас еще больше. Такие друзья часто испытывают ревность к человеку, но у них нет на него компромата, чтобы злиться. Вы не сделали им ничего плохого, вы даже можете казаться идеальным в их глазах. Поэтому они могут сплетничать о вас, чтобы создать в вас недостатки, и все потому, что завидуют вам. И номер семь. Они ненадежны, тогда их не будет рядом, когда вам больше всего нужно. Друзья помогают вам, особенно когда вам тяжело. Если ваш друг не может перестать говорить о себе и своих проблемах, не обращая внимания на ваши собственные, то это определенно тревожный сигнал. Возможно, вы даже слушаете все их проблемы, но когда дело доходит до ваших, они уходят. Они выплескивают на вас всю свою негативную энергию и забирают всю вашу позитивную и даже не утруждают себя отдачей. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, как распознать фальшивых друзей и их манипуляции. Сталкивались ли вы с такими? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с кем-нибудь под темой «Фальшивая дружба». Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.